Да нет, никто не погиб, Зачем? Что-то пожартую, не беру. Папа, папа. Нет, зачем ты, ты взял? А вы актер? На за... а сколько время? Мне, Петров, больше нравится. Я...